Всем добрый день. Меня зовут Бушневский Александр, я архитектор. Сегодня хочу снять видеоролик на тему «А зачем нужен расчет фундамента?». Общаясь с заказчиками, я получаю от них вопросы, встречные вопросы. Ну, у меня же грунты нормальные, обычные. Зачем делать расчет фундамента? Все же и так понятно. Вот или у меня вот есть опытный строитель, он мне говорит, делай вот так вот, я вот хочу ему прислушаться к нему. Есть третий вид заказчиков, которые говорят: Я не хочу ни на чем экономить, я хочу большой перезапас, сделай мне максимально мощную конструкцию. Есть четвертый заказчик, который говорят, что ни о чем не переживай, все так строят, проектируй мне так. Как всем, вот как у меня сосед справа, сосед слева, они построили себе фундамент, вот я хочу, как у них, у них стоит. Но главный аргумент у всех заказчиков о том, что пока приедут в геологи, возьмут образцы, отдадут их в лабораторию на анализ, пока будет готов расчет, потом чертеж фундамента, пройдет очень много времени, и мы просто не успеем в сезон. Вот. Пауза. Почему пауза? Ага. Итак, одноэтажный жилой дом. Это проект, мой проект. Я взял его в качестве примера. Вот такой одноэтажный домик. Сейчас он со всех сторон прокружится. Я взял его в качестве примера, потому что он, ну, во-первых, одноэтажный, он из газобетона, у него вальмовая кровля, чердачный, деревянный чердачные перекрытия. То есть это довольно легкий, компактный домик, площадь всего 150 квадратных метров, на фундаментной плите. На первый взгляд все очень надежно, все очень просто. Зачем нужен расчет фундамента для такого объекта? Итак, вот наша планировка. На этой планировке все просто, то есть есть наружные капитальные стены и есть внутренние несущие стены. На них опирается чердачное перекрытия, вальмовая кровля. Вся эта нагрузка передается на грунт. Я посчитал примерный суммарный вес дома что-то около 515 тонн. Площадь фундаментной плиты 150 квадратных метров. Это значит, что давление на основание, на грунт, делим 515 на 150 квадратных метров, получаем 3,43 тонны на метр квадратный. Вот Много это или мало? Ну, 3 тонны, 3,5 тонны. Смотрим геологию. В геологии есть интересная вот такая табличка. Нормативные и расчетные значения характеристических грунтов. Цифровые значения. Ну, что мы видим? Что у нас? Суглинок тугопластичный, суглинок тугопластичный второй слой. Ну и третий слой – песок мелкий коричневый, средней плотности. О чем ты говорит? Что это? Ну, самые настоящие обычные грунты. Самый частый вариант, который встречается. Вот Верхний слой грунта, суглинок коричневый – Имеет модуль деформации 400, 14 мегапаскалей. Это 1400 тонн на метр квадратный. Что это значит? Это значит, что чтобы сжать вот эту толщу грунта на 10%, нужно приложить 1400 тонн на метр квадратный. А давление нашего дома на грунт, как... В предыдущем слайде у меня было отмечено 3,43 тонны на метр квадратный. То есть о чем это говорит? Что? Огромный запас по прочности от давления, который производит дом на грунт, и от характеристик грунта, которые могут сжаться. Так, здесь самое время немного теории сопромата. Теория сопромата. Гласит о том, что все окружающие нас материальные объекты обладают некой упругостью. Упругость – это значит менять свою форму, деформироваться от внешнего воздействия. В пределах, если у нас в пределах модуля упругости, эти деформации происходят линейно. Вот насколько мы сжали, сняли усилия и тело вернулось в свою первоначальную форму. И что же мы здесь видим интересного? Вот на этой картинке она мне очень понравилась. Когда мы наш дом представляем себе в виде пальца, и этим пальцем давим на, на губку, на земельный участок, то в местах максимального напряжения, то есть под пальцем, под ногтем, у нас губка прогибается максимально, имеет максимальную осадку, потому что это максимальное напряжение. Но вот уже в стороне от пальца на губку действует меньшее давление, и губка деформируется меньше. То есть, чем больше давление на основании фундамента, тем глубже просаживается фундамент. Казалось бы простая мысль, но вот ее надо иметь в виду. Дальше она нам пригодится. Так вот, расчетная схема в СКАД. Фундаменты я считаю в СКАДе. Расчетная схема. Вот наша геометрия фундаментной плиты. Она разбита на квадратики. Каждый квадратик это отдельный конструктивный элемент. В каждом конструктивном элементе будет выполнен расчет на прочность, расчет на устойчивость, расчет на продавливание, расчет на раскрытие трещин и расчет на деформацию. Это вот та же самая расчетная схема, но уже ее аксонометрия. То есть можно смотреть сверху на плиту, а можно в аксонометрии. И таких квадратиков у нас, конструктивных элементов, 2144 штуки. И в каждом, в каждом элементе будет выполнен расчет. Задаем жесткость плиты. Наша плита толщиной 300 миллиметров из бетона класса B25. Загружаем. Самая первая нагрузка – это собственный вес. То есть мы видим, что равномерно плита загружена собственным весом бетона толщиной 300 мм. Хорошо. А вот уже нагрузка от пирогопола первого этажа, мы видим, что ее нету под несущими стенами. То есть появляется некая неравномерность загружения фундаментной плиты. Но эта неравномерность, она увеличивается, становится более значимой от нагрузки веса стен. Веса стен, чердачного перекрытия и кровли. Что имеется в виду? Что у нас несущие капитальные стены, наружные стены и внутренние стены воспринимают вес кровли и перекрытия. Продольные наружные стены воспринимают только нагрузку от кровли. И большая, большая часть фундаментной плиты, она не загружена, загружена ничем. Она свободная. То есть, короткий промежуточный таго закружение расчетной схемы. Расчетная схема, расчетная нагрузка, она неравномерно распределена по площади плиты. Она имеет как слабо загруженные участки, так и концентрацию с большими напряжениями. Соответственно, естественное основание в местах концентрации больших напряжений будет давать большую усадку. А там, где наименее напряжена расчетная схема, там, где будет минимум нагрузки, только, например, от собственного веса, то основание фундамента будет давать минимальные деформации. Так, и вот мы приходим к вопросу, а зачем нужно знать геологию участка? Ну, элементарный вопрос, ответ первый о том, чтобы мы должны знать геологию грунты, чтобы понимать, какие грунты у нас находятся. Какие толщины этих грунтов, потому что, вот, например, по одной скважине здесь видно, что слой 2 имеет большую глубину, а по другой скважине слой 2 имеет меньшую глубину. Соответственно, слой 3 – песчаный грунт во второй скважине, скважине 1 имеет максимальную высоту, в скважине 2 имеет минимальную толщину. Разные грунты с разными физическими характеристиками по-разному будут воспринимать нагрузку, по-разному будут продавливаться. Вот. Моделируем упругое основание в нашей расчетной схеме. То есть у нас есть три скважины, ну вот раз, раз скважина, два скважина, три скважина. Три скважины. А в них есть слои грунта, ИГ1, ИГ2, ИГ3. У каждого слоя есть свои числовые характеристики, которые были измерены в лаборатории. И у каждой скважины есть своя толщина грунтов. Вот, получается вот такая объемная модель грунтового основания под нашим участком. Опять же, эта модель, то есть потому что в геологии было сделано только три скважины, и по этим трем скважинам построена вот такая модель. Если бы скважин было 5, 7, 10, 20, то модель была бы более точная. Но такая точность нам не нужна. Для того, чтобы поймать специфические грунты, достаточно там одной-двух скважин. А для того, чтобы понять, как распределяется в уровне, в пятне застройки грунта, чтобы иметь максимальную точность, трех скважин для маленьких домов более чем достаточно. Итак, мы задали свойства грунта и поставили на него дом. И получается, что естественное основание продавливается от веса, от неравномерной нагрузки нашего дома. То есть продавливается неравномерно, очень неравномерно. Вот темно-красные зоны – это зоны с максимальным давлением. Здесь что-то около 6,5 тонн на метр квадратный давление происходит. Более светлые зоны, здесь давление на грунт происходит где-то там полторы тонны на метр квадратный. То есть там, где идет максимальное напряжение от веса конструкции, там больше плита давит на, на наше основание. И что же мы видим? Как же это все можно посмотреть? Вот так изгибается наша фундаментная плита, гнется, корежится под весом, под весом строительных конструкций на упругом основании. То есть это неравномерное распределение нагрузки, неравномерная просадка. У нас есть террасы, террасы и крыльцо. На них приходится минимум нагрузки, поэтому они меньше продавливаются. У нас есть поперечные, несущие наружные и внутренние стены, под ними фундаментная плита просаживается больше. Есть продольные несущие стены, на которые опирается только кровля. Они опираются среднем, они просаживаются в среднем. И вот... Я просто хочу на этой картинке, на этой визуализации, показать, как корежится плита, как ее ломает, неравномерно ломает, чтобы вы представили, как это выглядит. Ну, в действительности все не так страшно, потому что это была 3D-схема, модель как деформация фундамента. А если мы переходим к числовым значениям, то все даже очень хорошо. То есть минимальная осадка она 2,67 мм а максимальная осадка 6 миллиметров. Ну, то есть просадка есть, а много это или мало? Это очень мало, потому что по СП у нас идет ограничение 120 миллиметров. То есть фундамент может просесть малоэтажного каменного дома в грунт в грунтовое основание на 120 миллиметров. Это разрешает нам СП. А наш фундамент дает осадку всего 6 миллиметров. Крен фундамента, посчитала, программа получилась всего там 2000 градуса, то есть можно сказать 0, нету крена. Относительная осадка фундамента тоже очень хорошая. Относительная осадка – это когда у нас есть один конец фундамента, например, вот на террасе зеленый, он дает осадку там порядка двух миллиметров. А есть наиболее продавливаемый, просаживаемый участок фундамента, где максимальная осадка 6 мм. Мы берем разницу между 6 и 2 мм, находим разницу и смотрим, какое расстояние между этими точками. Делим разницу на расстояние, получаем отношение. И вот СП нам, нас регламентирует о том, что предельная относительная осадка должна быть всего две тысячные. Одна к две тысячам. У нас же получается одна к тремдесятитысячным. Да, то есть в 10 раз лучше, чем нас регламентирует СП. О чем это говорит? Это говорит о том, что наша фундаментная плита – это жесткая конструкция. Она не деформируется. И когда мы будем возводить кладку на таком основании, то есть мы помним о том, что все тела упруги, все тела деформируются от нагрузки. Все тела деформируются. И фундаментная плита, любая фундаментная плита деформируется от нагрузки. Но конкретно наша плита от нашей, вот от этой расчетной нагрузки деформируется всего на 6 мм. То есть для кладки из газобетона это очень хорошо. Это значит, что не будет никаких трещин. Усадочных трещин. Все будет равномерно. Так, смотрим. Поля напряжения фундамента. Да, я все хочу подчеркнуть главную мысль, что все неравномерно. Все неравномерно. Момент в каждом конструктивном элементе, ломающий момент, который гнет и корешит нашу фундаментную плиту – они крайне неравномерно распределены по площади фундаментной плиты. Вот есть серая зона, вот желто-серая зона такая. да? Здесь моменты ломающие равны нулю, плюс-минус ноль. А вот в зеленой зоне имеются максимальные положительные моменты. То есть рабочая арматура будет... Верхняя. и есть а, синие зоны, где ломающие моменты отрицательные, то есть рабочая арматура будет снизу. То же самое можно посмотреть на давление на основании, то есть сколько наш фундамент, наша фундаментная плита, конструктивные элементы, которые, из которых состоит фундаментная плита давят на грунт. Зеленые зоны это максимальное давление. То есть мы видим, что здесь идут наружные стены, опираются. А синяя зона – это минимальное давление на грунт. То есть понятно, что внутренние стены стоят на фундаментной плите, и площадь распределения нагрузки большая. А наружные стены стоят на меньшей площади фундаментной плиты, и поэтому давление их… на них приходится большой, на них приходится большой вес, и, соответственно меньшая площадь, и получается здесь максимальное давление на основание. В зоне, где у нас появляются террасы, это давление, оно вот так вот интегрально сходит с максимума на минимум. Итак, для чего все это было, для чего все это мы проделали? Для того, чтобы посмотреть, вот если мы нашу фундаментную плиту заармируем по типовой схеме, то есть диаметр 12, нижняя сетка, шаг ячейки 200 на 200, верхняя сетка, диаметр 12, шаг сетки 200 на 200. Какой мы получим результат? Ну, как мы помним, у нас минимальные деформации, что с прочностью? А с прочностью все нехорошо. Критический фактор – это важное понятие. Критический фактор – это отношение некого расчетного напряжения к предельно допустимому напряжению. То есть программа высчитывает для каждого квадратика, для каждого конструктивного элемента, делает несколько расчетов по прочности, по деформации, по устойчивости, по раскрытию трещин. И другие расчеты. И вот в каждом расчете для каждого конструктивного элемента выполняется расчет. Если хотя бы один расчет не проходит, не отвечает требованиям надежности, то этот ячейка, этот конструктивный элемент помечается красным цветом. И тем самым нам идет сигнал о том, что вот в этой точке конструктивный элемент не проходит по надежности. По одному из нескольких расчетов. Вот для примера просто. Конструктивный элемент 128. Что мы видим? Что он не проходит по расчету на поперечную, силе, поперечную силу QX. Он не проходит по расчету на кратковременное раскрытие трещин и не проходит на расчету на длительное раскрытие трещин. А вот элемент уже 40, он не проходит только по расчету на длительное раскрытие трещин. Чем это опасно? Тем, что трещина будет слишком широкая. Это значит, что арматура вот в этом конструктивном элементе будет более подвержена агрессивного воздействия внешней среды, это значит, что она ржавеет значительно раньше, чем то положено по, по нормам. Итак, что мы делаем? Что мы делаем? Мы там, где красные зоны, увеличиваем армирование. Добавляем армирование, то есть был шаг 200 миллиметров, делаем шаг 100 миллиметров, Добавляем арматуры. И все расчеты всех конструктивных элементов нам показывают зеленую зону. То есть везде критический фактор меньше единицы. То есть расчетное напряжение в элементе меньше предельно допустимых. Коэффициент 0,75 грубой и примерно означает, что у нас есть 25% запас по прочности для самого наиболее напряженного элемента. Но это еще не все. Давайте проанализируем результаты расчета с усилением. Самое главное, что здесь только 6 элементов. 6, 6. Из 2144 элементов квадратиков имеет критический фактор от 0,52 до 0,75%. То есть 0,3% фундамента, конструктивных элементов фундамента работает, работает ну, больше от 50 до 75%. А все остальные конструктивные элементы, это 99,7%, то есть 99% конструктивных элементов работает менее чем на 50%. То есть почти весь фундамент работает меньше чем на 50%. Или другими словами, перезапас по прочности более чем в два раза в этих элементах. А вот 1856 конструктивных элементов из 2144, то есть 87% конструктивных элементов э, имеет критический фактор меньше 25%. Вот на этой диаграмме видно, то есть зеленая зона, зеленая зона – это наименее загруженные элементы, а синие – точечки – это максимально загруженные элементы. Желтые и серые – как раз вот промежуточные значения. То есть, 87%, то есть мы заармировали по типовой схеме фундамент, и получилось, что 87% конструктивных элементов работает меньше, чем на 25% загружены. Поэтому данная расчетная схема требует оптимизации. Мы уменьшаем армирование в зеленой зоне, то есть в зеленой, наименее нагруженной зоне, мы уменьшая, увеличиваем шаг армирования, уменьшаем количество арматуры в два раза. То есть был шаг 400, 200 миллиметров, будет шаг 400 миллиметров. Получаем ту же самую зеленую зону, зеленые участки. То есть общая прочность фундамента... От того, что мы уменьшили армирование в слабых зонах, никак не уменьшилось. Наиболее загруженные части, они и так и остались армированы, как мы задали в усилении. Мы просто уменьшили армирование в слабо напряженных участках фундамента. Проанализируем теперь, что же получилось что теперь 167 конструктивных элементов, это примерно 8% участков фундаментной плиты, имеют критический фактор там, от 50 до 75%. 92% уже не 99%, а 92% имеют критический фактор меньше, чем 0,5%. И только 703 элемента имеют критический фактор меньше 0,25, а в предыдущей схеме, а в предыдущей схеме было 1856. Так, дальше. И вот сравниваем эти результаты расчета по типовой схеме с усилением и оптимизированный расчет, как если бы было сразу по расчету. То есть я почитал количество арматуры, и получается, что при расчете по типовой схеме нам требуется ну, почти 3,5 тонны арматуры. А в случае выполнения расчета фундамента и армирования не вслепую, а при армировании столько, сколько надо, согласно программе, получается где-то 1,85 тонны. Ну, если очень грубо, то примерно в два, раза, в два раза можно сократить количество арматуры. И вот просто интересно, вот при стоимости арматуры, сколько она стоит сейчас, эта разница вполне укладывается эта разница вполне укладывается в стоимость работ по выполнению геологии и расчету фундамента. Выводы. Вот наша расчетная схема. Желтым обозначено основное фоновое армирование, сеткой 400 на 400, и зеленым обозначены зоны усиленного армирования. Выводы. Армирование без расчета не обеспечивает надежность конструкции в наиболее напряженных участках фундамента. Когда мы армируем слепую, без расчета, обязательно найдется такой участок фундамента, где армирования по типовой схеме будет мало. Этих участков может быть несколько. Если там будет арматуры мало, это значит будет разрушение. Может быть, не сразу, но будет разрушение. Армирование без расчета избыточно в наименее напряженных участках фундамента. То есть, если мы делаем большой перезапас, перезапас в армировании там, где это не требуется, то... Это не увеличивает прочность всей схемы. Схема в этом в слабом месте не треснет. Фундамент треснет именно в напряженном месте. И от того, что мы в наименее напряженном месте положим больше арматуры, крепче фундамент не станет. Это не увеличит его надежность. И рекомендации. Итоговые рекомендации. Вот у нас есть легкий простой дом. Если бы заказчик не заказал расчет фундамента, если бы заказчик не сделал геологию, то вот эти прекрасные террасы, на стыке террасы и основные фундаментные плиты, там была бы у него трещина с течением времени, возможно, даже после первой же зимы. Появилась бы трещина, трещина бы вышла на цоколе, и фундамент стал просто гулять. А учитывая, что у нас крыша дома и крыша террасы это является единым целым, то деформирование террас привело бы к нарушению кровли. Это повлекло бы за собой много других последствий. Поэтому если у вас хорошие грунты и легкий дом, то расчет фундамента вам как минимум позволит подобрать оптимальные конструктивные решения. Не делать перезапас там, где он не нужен, а наоборот сделать запас материала там, где надо. А если у вас грунты плохие, то расчет фундамента ну, просто необходим, потому что он позволит предотвратить разрушение. На этом у меня все. Спасибо за внимание, что просмотрели. Всего хорошего. До свидания.